И, друзья, я вас рад приветствовать на втором уроке. Второй урок у нас называется уровни и их виды. Итак, давайте начнем. Что такое уровень? Уровень это точка разворота цены на графике. Уровни всего бывают пять видов: исторический максимум, исторический минимум, накопительный уровень, боковой диапазон, он же боковик, который мы уже затронули в самом первом уроке. И есть пятый вид. Уровня, который я на данный момент его называть не буду это будет уже в отдельном уроке итак поехали исторический максимум исторический максимум называется так потому что когда-то на истории на вершине рынка был сформирован уровень. через некое количество времени мы снова подходим к этому уровню и от него отбиваемся также этот уровень называется уровнем сопротивления исторический минимум. Исторический минимум называется так, потому что когда-то на истории на минимум рынка был сформирован уровень. Через некое количество времени мы снова подходим к этому уровню и него отбиваемся Также этот уровень называется уровнем поддержки. Накопительный уровень. Накопительный уровень это уровень, от которого много раз отбивалась цена с одной и с другой стороны. На данном примере мы очень хорошо видим как цена отбивается с одной стороны и с другой стороны. Накопительный уровень также является одновременно уровнем и сопротивления, и поддержкой. Почему? Потому что, когда, допустим, мы с одной стороны бьемся, вот как мы видим на графике, снизу, это сначала уровень сопротивления, потом этот уровень пробиваем, закрепляемся за ним, этот уровень сопротивления сразу же становится уровнем поддержкой Боковой уровень. Боковой уровень это ценовой диапазон или два уровня, за которые не может выйти цена. Боковик состоит как раз тоже из накопительных уровней, которые также называются уровнем поддержки нижней границы боковика, сопротивление верхняя границы боковика. По техническому анализу можно считать, что на этих самых уровнях формируются объемы, от которых в дальнейшем отобьется цена, в зависимости от того, за какую границу выйдет цена из этого самого боковика. Самое главное, что надо запомнить, верхнюю или нижнюю границу должно быть 2 и более отбоя, тогда это можно считать боковиком. Друзья, на этом уроке мы с вами разобрали, что такое уровень и его виды. На следующем уроке мы с вами поговорим все-таки о как торговать эти уровни, какие есть стратегии. Поэтому, если вам интересно, если вам понравилось это видео, пожалуйста, поставьте лайк, подпишитесь на канал. Обязательно комментируйте и задавайте вопросы. На следующем уроке будет еще более интереснее. Всем пока.